Как раз здесь был сломлен хребет окончательно уже фашизму, и тем самым э, здесь произошли решительные, сложения, решительные сражения. И э, не случайно э, Курская дуга это такой бренд мировой э, победы над фашизмом. Об этом знают все и в Америке, и в Китае, и во всех странах мира. И Курс город воинской славы. двоюродным внуком бойца, который артиллериста, который погиб близ железнодорожного узла Понари 7 июля, как раз в самые страшные дни Курской битвы это оборонительная Курская Операция, проходившая с 5 июля по 12 июля, он как раз таки был под панырями и героически был сражен. А Турская орла война нас довела. До самых вражеских ворот такие брать дела.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 Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Курск. Десятый наш десантный батальон.